Попробуй один хоть лишь раз Проснуться и встать до рассвета. Луч солнца обрадует глаз, Роса на траве, если летом. Попробуй по полю пройти, Услышать взмах крыльев стрекозки И край горизонта найти. Не хочется? Вот в чем загвоздка. Попробуй на небо дуге Промчаться от края до края, Глухой, непролазной тайге Родник отыскать, словно в рае. Попробуй промокнуть, Коль вдруг дождь хлынет целебную влагой, И зверю сказать «Здравствуй, друг!» И с ним поделиться отвагой. Попробуй, Господни глаза, Узреть, проходя век за веком, В любом, проявление зла остаться всегда человеком.